У каждого верующего есть голос, и это Голос Победы. Здравствуйте, это передача «Победоносный Голос верующего». Слава Богу! Я Кеннет Копланд, и это будет замечательная неделя. Хвала Господу и... Аллилуйя! У меня сегодня здесь отличная поддержка. Аминь. У меня действительно здесь сегодня отличная поддержка, верно? Слава Богу. Да, аминь. Отец, мы благодарим Тебя за эту неделю передач. И мы воздаем Тебе честь и хвалу за привилегию проповедовать, учить и исцелять, как это делал Ты, когда был здесь, на земле. И мы прославляем Тебя, поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за это. Мы открываем наше сердце, мы открываем наш разум, мы открываем себя для Тебя, чтобы получить откровение с небес. Слова с небес, которые приносят на землю небеса. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем наши Библии на третьей главе послания к Галатам. И это будет наш золотой стих на этой неделе. Мы увидим некоторые удивительные вещи. Я был так благословлен сегодня, проходясь, я уже даже и не знаю, сколько раз я учил на основании этого местописания. Я уже даже и не знаю, сколько раз я учил о том, что мы искуплены от проклятия закона. Я узнал об этом 55 лет назад, и я проповедую об этом с тех пор, как узнал об этом. Но это настолько удивительно, когда вы можете продолжать читать, продолжать учить, продолжать проповедовать на основании одних и тех же стихов, и вдруг... Аминь. Оно просто раскрывается, и это такое благословение. Галатам 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы, или проклятия, закона, сделавшись за нас клятвою, или проклятием, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе» дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою, или чтобы мы могли верой получить то, что пообещал Дух. И обратите внимание, Всего в двух стихах есть и проклятие, и благословение, и обетование. Аминь. Не знаю, осознаете ли вы это? Это вся Библия. В этом суть всей Библии. Суть в том чтобы быть искупленными от проклятия и получать благословение Авраама. Аминь. Слава Богу. И наследовать обетование. Что ж, это то, что вам нужно. Спокойной ночи. О, слава Богу. Итак, проклятие. Давайте обратимся к 28 главе Второзакония очень очень важно, чтобы мы понимали что все все душевные страдания, все бедствия, Все штормы, вся нищета, все немощи, все болезни, все это началось после грехопадения Адама. И Бог здесь ни при чем. Он этого не делал. Он не проклинал землю. Когда Бог сотворил человека, Он благословил его, и мы это увидим. Он благословил его. Он увидел, что это было хорошо. Бог никогда-никогда не делал кого-то больным. Он никогда не делал кого-то нищим. Нет. Мы делали это сами. Да, мы оступались и через грех открывали дверь для этого проклятия. Но я хотел, чтобы вы увидели следующее. Это звучит несколько забавно, но послушайте меня. Никто не согрешал и не умирал, пока Адам не согрешил и не умер. Это глубокая мысль, не так ли? Но в действительности религиозные представления, которые появились вследствие полного неправильного понимания Библии, понапридумывали, разного рода вещей, когда создается впечатление, как будто у Бога проблемы совсем, Но это не так. Он является тем, кто избавляет от проблем. Аминь. Он не является автором проклятия. Он автор благословения. И в 28 главе Второзакония первые 13 стихов это благословение Авраама. А начиная с 15 стиха и я хочу, чтобы вы обратили внимание на саму конструкцию 15 стиха. Фактически, давайте посмотрим на самый первый стих. И вы заметите, что у него та же самая конструкция. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать...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 всех народов земли и придут на тебя все благословения сии и исполнится на тебе, если будешь слушать, или если будешь прислушиваться ко мне, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Вот вам воля Божья. Вы хотите знать, в чем состоит воля Божья? Вот она. Аминь. А теперь посмотрите на 15 стих и обратите внимание, что у него точно такая же конструкция. Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, если ты не будешь прислушиваться и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия и, и постигнут тебя. Там ничего не говорится о том, что Бог наведет их на вас. Фактически, если вы внимательно посмотрите, то он высвободил благословение. Ему не нужно в одно прекрасное утро приходить к вам домой, будить вас и говорить, благословляя, благословляя, благословляя. Нет. Это то, что делает его Слово. Понимаете, Бог высвободил его. Он сказал, если ты будешь слушать и делать то, что я говорю тебе делать, эти благословения придут на тебя. Они придут на тебя и накроют тебя с головой. Но если ты не будешь слушать, не будешь делать то, что я говорю тебе делать, ты попадешь в проблемы. И... Я не буду приходить и бить тебя по голове, это сделает дьявол. И он поджидает тебя. И дальше говорится, проклят ты будешь в городе, и так далее. И так дальше, 21 стих. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью горячкую, лихорадкую, воспалением. Складывается впечатление, что Бог является автором чахлости, что Он активно наводит на людей туберкулез, что Он активно наводит на них пневмонию, когда нет, это не так. И если вы прочитаете, здесь упоминается 11 разных заболеваний, но я хочу, чтобы вы посмотрели на 61 стих. «И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге «Закона сего», Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Поэтому всякая болезнь и всякая язва пришли как результат греха. Это проклятие, сила этого проклятия пришла на эту землю. И что наделило его такой силой? Что ж, Бог благословил Адама. Аминь. Дал ему владычество над этой землей, над всем, что на ней, над всем, что летает, плавает, ползает, я имею в виду, что если оно двигалось, то у Адама была власть над этим. Если не двигалось, у него была власть над этим. Полная власть. Не только над этой землей, но и над всеми делами его рук. О! Аллилуйя! И послушайте меня внимательно. Когда Бог благословил Адама, что ж, фактически, эта власть пришла не тогда, когда Он его благословил, эта власть пришла, когда Он его сотворил. Аминь. Давайте посмотрим на это в книге «Бытия». Это в самом начале. Аминь. Давайте обратимся к первой главе. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. В нем нет ни тени перемены. Говоря современным языком, он не собирается изменяться. Нет, это не то, чтобы он не хотел, он не может. Он с первого раза сделал все как надо. Это не то, чтобы он не хотел лгать, он не может солгать. Брат Копланд, я просто этого не понимаю. Как это Бог не может солгать? Он не может. Если бы он зашел сегодня сюда и сказал, «Разве это не замечательный субботний вечер?» Кто-то мог бы возразить, «Нет, Господь, это вечер четверга». Уже больше нет. Вы могли бы посмотреть на свой «О, как это изменилось». Я имею в виду, что все календари на земле изменились бы, потому что он так сказал». Аминь. Слава Богу. Я уверен, что это просто... Это просто восхитительно. Поэтому Бог, если вы проследите за Его методом действия в первой главе, в начале сотворил Бог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 позволил мне почитать и поизучать кое-что в его библиотеке. О, и это было такое замечательное время. И из тех записей, которые я там нашел, я узнал, что фактически Бог сказал, «Свет, будь!» и «стал свет!» Вы можете себе это представить? Нет, не можете. Аллилуйя, скажите это вместе со мной. Свет, будь! И стал свет. И Бог увидел. Слава Богу. И если вы проследите этот момент, каждый раз, когда в синодальном переводе Библии говорится, да будет, да будет, да будет, и каждый раз, когда он что-то говорит. Знаете, я видел эти компьютерные иллюстрации того, как Бог сотворил человека из праха. И создается такое впечатление, что он просто вылепил его из праха, и тот стал живым. Что ж, хорошо. Но, изучая Молясь и ища Бога, как-то раз, и я провел достаточно времени, изучая это, и особенно благословение Авраама и благословение человека, и Господь открыл мои глаза, и я увидел это я увидел, как Бог держал это серое, безжизненное, физическое тело. Само тело было готово. И Бог держал его за плечи. И вы должны понять, что Бог не делал это один, сам, по себе. Нет, нет, написано «Все им и для Него создано». Сами изучите это. Иисус был тем, кто фактически все говорил. Понимаете? Это началось еще тогда и осуществлялось в его земном служении. Та же самая субординация в его земном служении. Вы можете это видеть. Иисус сказал, слова, которые говорю я вам... Итак, вот оно. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Он дает мне слова, я говорю их, и Его Дух совершает всю работу. Это началось не в Галилее, это началось в книге Бытия. Вы это видите? Он никогда не изменяется. Если это то, что он делал в Галилее, то это то, что он делал в бытие. Поскольку это то, что он делал в бытие, он делал это и в Галилее. Уже ради одного этого стоило прийти сегодня в церковь. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Аминь! Итак, не забывайте, он следует своему методу действия. И я увидел, как Бог держал это тело. Бог сказал в 26 стихе. Позвольте мне обратиться к седьмому стиху второй главы. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек. Что ж, по-вашему, он держал его вот так и вот как-то так начал дуть? Конечно же, нет. Он вдохнул то же самое слово, что и дух. Он вдунул дух. Он вдохнул. Хорошо, давайте вернемся в Галилею. Сказав это дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». И вот Бог держит его. Мне следовало додуматься до этого, но я не додумался до тех пор, пока не увидел это видение. Бог держит Адама вот так, и они одного размера. Абсолютно одного размера. И это достаточно удивительно. Но Адам является точным образом, точной копией Отца, Сына и Духа Святого. Точной копией. Он ничем не отличается. Точно так же, как Иисус, является точной копией Отца. Адам был точной копией Иисуса. Как я и как вы. Слава Богу! В этом и была суть нового рождения. О, спасибо тебе, Иисус. Давайте, самое время прославить Бога. Спасибо тебе, Господь Иисус. Отец, мы благодарим тебя за эту неделю передач.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 с небес, которые приносят на землю небеса. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим о том, что мы прочитали в Галатам 3, 13-14. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятвы или проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящее на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры или получить веры то, что пообещал Дух. Итак, есть проклятие, благословение и обетование. И вчера мы начали говорить об этом проклятии, и это перенесло нас в день сотворения мира, потому что не было никакого проклятия до тех пор, пока Адам не согрешил и не пал, и не пришло проклятие. И земля не стала проклятой. И мы говорим о том, что когда Бог сотворил человека, в синодальном переводе Библии говорится, «Сотворим человека по нашему образу». Но, фактически, на самом деле там говорится не «да будет свет», а «свет будь, и стал свет». Хорошо. 26 стих. Давайте еще раз прочитаем 7 стих 2 главы. «И создал Господь Бог человека из праха земного» и вдунул в лицо его дыхание жизни. Он вдохнул в его ноздри дух жизни, и человек стал живой душою. Вот где это произошло. Я увидел это, как я уже вчера говорил, я увидел это в видении. И я увидел, как Бог... Держал это бесцветное, безжизненное, совершенное человеческое тело. И оно было просто обвисшим. Бог держал Адама за плечи. Он был точно такого же размера, как отец и сын. Слава Богу! Итак, Бог держал его и сказал... И помните, давайте держаться первоначального метода действия Бога. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Итак, видите, вот это сотворим в этом ключ. Человек, будь по образу нашему, по подобию нашему, «Владычествуй над рыбами морскими и над птицами небесными и над всем скотом и над всею землею и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сотворил Бог человека по образу своему. Слава Богу! Бог закончил это говорить, и вот был. Это человек, живой, дышащий, совершенный, точный образ Иисуса. Слава Богу! Но он еще не слышал ни слова. Он ничего этого не слышал. Тех слов, которые сотворили его. Больше никто не издавал никакого звука. Никто из ангелов ничего не говорил. Аминь. Эй, разве вы будете говорить, когда происходит что-то подобное? Ангелы даже не знали, кого именно творил Бог. Они спросили, что есть человек? Что это такое, что ты посещаешь его? Я имею в виду, что Бог сотворил кого-то, кто выглядел как Он. Хорошо, в любом случае. И 28 стих. Тогда становится очень-очень восхитительным. О, каждый раз, когда я начинаю об этом говорить, я с трудом удерживаю себя от того, чтобы начать бегать по кругу. Первый звук, первый звук, который вошел в живое человеческое ухо. Первый звук, который затронул естественное физическое человеческое тело. До этого никогда не было естественного физического человеческого тела. Тело Адама было первым. Первые слова. Это настолько важно. Аминь. Первыми словами, которые услышал Адам, не были... Говорю тебе, если ты только перейдешь мне дорогу, первое, что ты получишь, это разбитый до крови нос, понимаешь? И Адам бы спросил, что такое кровь. Нет, это не было первым, что он услышал. Первое, что он услышал, это «Будь благословлен!» Кто-то должен воскликнуть «Аминь». Аллилуйя! Что ж, давайте следовать здесь тому же самому протоколу. «И сказал Бог, будьте приносящими плод, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Аллилуйя. вы можете себе представить, что именно тогда все воскликнуло? О, слава Богу, будьте благословлены. Итак, это благословение, это конкретное благословение. Это не просто какое-то благословение. Это благословение Господне. Скажите это. Благословение Господне. Фактически, одно из того, что настолько поразило меня, когда я читал эти места Писания, переведенные на английский еврейскими переводчиками, это то, что там говорится, вначале благословленный сотворил. Это творило благословение. Аллилуйя! Это то, кем он является. Он благословленный, он тот, кто благословляет. Он искупитель, он жизнь. Слава Богу! Аллилуйя! Хвала Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Поэтому Он благословленный. Итак, 28 стих. Благословение Господне. Это совершенная воля Божья для всех людей на все времена. Там не было никакого проклятия. Аминь. Кто-то должен восклицать по этому поводу. Аминь. Но уже не было никакого проклятия. Первое упоминание. Первые слова. Аминь. Это значит, что оно проходит через все остальные места описания в обоих заветах. Это первые слова. Это совершенная воля Божья для человека. Это совершенная воля Божья для вас. Это совершенная воля Божья для меня. Слава Богу! Быть благословленным. Спасибо тебе, Господь Бог. Спасибо тебе, Господь Бог. И как только это благословение пришло на эту землю, вы не можете его отсюда удалить. Каким бы большим дьяволом вы ни были, вы не можете его удалить. Точно так же, как вы не можете удалить отсюда Духа Святого. Разве вы не знаете, что дьявол пытался сделать все, что только мог, чтобы помешать Духу Божьему прийти? Что ж, начнем с того, что это даже смешно думать, что вы можете победить Бога. Это ответ на старый вопрос, насколько глупым можно быть. Я имею в виду, что это даже превосходит глупость. Ну уже Я хотел уделить время тому, чтобы позволить этому просто запечатлеться в нашем сердце и разуме. Слава Богу! Божьей идеей было благословлять, а не проклинать. Аминь! И как только это благословение попадает сюда, его невозможно отсюда удалить. Знаете, почему ангелы, явившиеся тем пастухам, восклицали и просто ликовали? Аминь! В Вифлееме родился Спаситель! Его уже отсюда не убрать! Война закончена. Благая воля. Читайте правильно то, что там написано. Тот ангел не сказал благая воля среди людей. Нет, он сказал благая воля по отношению к человеку. Эта война закончена. Этот младенец родился, и его невозможно отсюда удалить. Его невозможно победить. Слава Богу! Эй, эй, эй! Благословение вернулось! Да! Слава Богу! Если вас это не зажигает, то ваши дрова сырые. Итак... Адам был сотворен словами власти и владычества. Бог дал эту власть над всей планетой и над всеми делами рук своих человеку, человечеству. И во время испытания, вместо того, чтобы использовать эту власть, человек подчинился. Адам мог бы сказать. И Писание говорит, женщина была обманута, а... Мужчина нет. Я мог бы углубиться во все причины. Почему нет? Потому что с женщины был меньший спрос. И на то есть причины. Одна из них, ее не было там, когда Бог сотворил Адама. Она не слышала этого. И я всегда думал, что Адама не было что он выполнял где-то работу, посаду, когда она это сделала. И затем он пришел и сказал, что ты наделала. Нет. Извините, друзья, но все произошло не так. Нет, нет. Вот что произошло. Дьявол поговорил с Евой, и она повернулась и дала Адаму, и он ел. Прямо в тот момент ему следовало применить свою власть, При при первом же признаке, при первом же признаке того, что что-то здесь не так. Адам прекрасно знал, что он делал. Он знал, что это было неправильно. Никто не терялся там в догадках. У этого человека... Был подобного рода, не подобного рода, а точно такой же интеллект Божий. Адам прекрасно знал, что там происходило. Ему следовало сказать, эй, нет, дорогая, отложи это в сторону. Отложи это в сторону прямо сейчас. Просто выбить у нее из руки этот плод. Отложи это в сторону. Нет, мы не будем это есть. Мы не будем это есть. Пойми это. О, это прямо тогда бы и закончилось. Скажу вам кое-что еще. Бог, и это Божий путь. Это то, какой Он. И это то, что Он делает. Он дал Адаму возможность покаяться. Он всегда ее дает. Он дал ему точно такую же возможность, и Адам обвинил во всем свою жену. Вместо того, чтобы просто пасть на свое лицо и сказать, «Господь, я должен был остановить это. Прости, я этого не сделал. Я жалею, что я этого не сделал». Я знал, что это было неправильно. Пожалуйста, прости меня. Это бы все изменило, но Адам этого не сделал. И мужчины, и женщины делали ту же самую глупость на протяжении... Тысяч, тысяч и тысяч лет. Бог всегда каждому дает возможность покаяться. И в большинстве случаев все, что он слышит, это «да, но...» «Да, но ты не понимаешь...» Нет, он понимает. Нет, он понимает. Аминь. Нет, он понимает. О, слава Богу! Спасибо тебе, Господь Иисус. Поэтому, смотря очень внимательно на весь этот сценарий, мы прежде всего утвердили волю Божью. Мы утвердили волю Божью для человека. Бог не творил человека, для болезни. Он не творил человека для нищеты. Он сотворил Эдемский сад и поместил в него человека. Аминь. Вы упустили сейчас хорошую возможность вас кликнуть. Ну же. Аминь. Бог по-прежнему пытается помочь вам получить ваш сад. Слава Богу. Потому что человек... И если бы у нас было время, я мог бы доказать вам это из Писания. Писание говорит, благословение Авраама – это Эдемское благословение. Фактически, круг обязанностей Адама мог быть следующим. Он должен был верой в Бога начать распространять этот сад и иметь детей, Детей, еще больше детей, еще больше детей, много детей, много-много-много детей до тех пор, пока Земля не стала бы садом Вселенной. Аллилуйя! И у нас есть много-много триллионов звезд, которым потом можно перейти вы когда-нибудь задавались вопросом почему человеку так хочется улететь с этой планеты это было рождено в нем это было рождено в нем Адам недостаточно долго прожил чтобы это не захватило его. Но это желание есть с тех пор. Слава Богу. В конце концов, человек смог пилотировать самолет длиной с это здание. Следующее, что он захотел сделать, это полететь на Луну. Зачем вам хочется лететь на Марс? Нам и здесь вполне неплохо. Знаете, в чем здесь дело? Это есть в нем, это есть в нем, это стремление заселять всю оставшуюся вселенную. Оно было в человеке с самого-самого начала. Если вы изучаете Библию, то вы осознаете, что оно все там, слава Богу. Поэтому это проклятие фактически совершало суд. Что такое суд? До последнего суда всякий суд на этой земле – это результат сеяния и жатвы, потому что, что вы сеете, то на вас и придет. Аминь. Позвольте мне сказать это еще раз. Суд... Это когда вы пожинаете то, что вы сеяли. И не всякий суд плох. Просто когда вы говорите суд, большинство людей говорят, «О, нет, Бог судил Иисуса». «Иисус воскрес из мертвых и предстал на суд» перед Святым Отцом. Знаете что? Мы получаем Его суд. О, да. Он хороший. Я имею в виду, Он хороший. Хороший, слава Богу. Аминь. Если вы учитесь ходить в благословениях, а не в проклятии. Отец, мы благодарим Тебя за эту неделю передач. И мы воздаем Тебе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 приносят на землю небеса. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим о Галатам 3, 13-14. И Христос... Давайте вернемся и прочитаем это. Особенно для тех из вас, кто не был здесь в понедельник или вчера. Галатам 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы, или проклятия закона, сделавшись за нас клятвой, или проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова, через Христа Иисуса распространилась на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа, или чтобы мы могли получить то, что Дух пообещал Аврааму. Верой получить то, что пообещал Дух. И теперь вы можете видеть, именно здесь подключается вера. Верно? В этих двух стихах вы видите проклятие, затем вы видите благословение и вы видите обетование. В понедельник и вчера мы говорили о том, что Бог сотворил человека по своему образу, и Он проговорил к нему, творя его, человек будь приносящий плод, будь, размножайтесь, наполняйте землю. Это не указывает на рождение детей. Вам не обязательно быть помазанными, чтобы это делать. У людей рождаются дети. Вам не нужно благословения, чтобы это делать. Они уже как-то раз наполнили Заново населили землю, и, похоже, у них достаточно неплохо это получилось. Аминь. У нас уже здесь столько людей, что нам уже негде жить. Как-то так. Нет. Что значит наполнять? Все творение стенает. Оно находится под тяжестью греха. Человек не был сотворен для греха. Эта планета не была сотворена для греха. Она стареет. Она становится старой. Не было никакой старости до тех пор, пока Адам не согрешил и не навел на нее проклятие. Ну а теперь она стареет. И она старая. Что происходит? Ей нужна помощь. Ее нужно наполнять. Пополнять ее запасы. Знаете, одна женщина-политик сказала, то нам нужно быстро что-то делать, потому что через 10, максимум через 12 лет, если мы ничего не предпримем по поводу изменения климата, со всей землей будет покончено. Что ж, пусть Бог ее благословит. Как можно быть в палате представителей и не знать чего-то получше? Похоже, это выше ее понимания. И пусть Бог ее благословит. Отец, мы молимся сейчас за нее. Пусть Бог ее благословит во имя Иисуса. Это не во власти человека. И он не способен уничтожить эту планету. Нет. Ему придется победить Бога Всемогущего в Его Слове для того, чтобы это сделать. И погода тоже этого не сделает. Нет, благословение Господне, высвобожденное в и на человека, было силой, чтобы наполнять и пополнять запасы того, что использует Земля. Пополнять запасы того, что требуется для ее функционирования. Это то, что должно поддерживать ее работу и существование. Итак, много благословленных людей на этой земле. Я имею в виду, у нас есть миллиард человек, которые говорят ей что-то хорошее, это помогает. И именно так Бог и предназначил, чтобы они заботились, и это было во власти человека. А сейчас это во власти рожденного свыше человека, так говорит Писание, что она стенает, она испытывает на себе давление. Чего она ожидает? Откровение или проявление? Скажи это, скажи это, Чарльз. Творение ожидает проявления сынов Божьих. Именно. Именно. Почему? Потому что на сынах Божьих, на рожденных свыше мужчинах и женщинах Божьих пребывает благословение да. Авраама, которое да. первоначально было благословением Мадама. Аллилуйя! Ну же! «Ну же!» Это означает, что нам нужно быть очень-очень аккуратными, что мы обо всем этом говорим. Нам не нужно вставать и говорить «Скажу вам вот что, это просто ужасно». Вся эта земля просто разваливается на части. Вам не нужно так говорить, благословляйте ее. Вам на ней жить, не проклинайте людей. Наши политики дороги нам. Аминь. Мы можем не соглашаться с их политикой, но они люди. Они люди, и они сотворены по образу того же самого Бога, который сотворил Адама, а затем его жену. Слава Богу! Да, аминь. И те, кто не соглашается с вами, это те, кого вам действительно нужно любить и за кого молиться. Спасибо тебе, Иисус. Почему я это говорю? Потому что для меня благословить... Для меня благословить кого-то не просто... Политиков, но любого, кто обижает меня, гонит меня или политически делает что-то, что, очевидно, идет в разрез с Библией, что беспокоит меня, но для того, чтобы я благословлял их, я должен принять решение веры. Благословлять. Аминь. Вы уже видите, к чему это ведет, не так ли? Если я, принимаю решение использовать мою веру и благословлять, что это производит? Ну же, ну же. Что это производит для меня? Что это производит для моей семьи? Поступайте с другими. О, Иисус сказал, поступайте с другими. Закончите это за меня. Я вас не слышу. Да, да. Фактически, он говорит о том, что как вы поступаете с другими, именно так они будут поступать с вами. Потому что это духовная взаимность, это закон взаимности. И он просто работает. Оно так. Если вы хотите быть действительно благословленными, начинайте благословлять, особенно тех, с кем вы не согласны. Аминь. И особенно, если кто-то, будь это политик или пастор церкви, или кто-то еще, если они, и вы это прекрасно знаете, из-за того, что они используют сторону проклятия, вы просто можете читать свою Библию и видеть, что их ждут проблемы. Их ждут проблемы. Что ж, вы не хотите быть частью этих проблем. Я просто не понимаю, почему этот глупец это делает. Что ж, я скажу вам, почему он это делает. Он не знает, что не нужно этого делать. Если же он знает, что не нужно этого делать и все равно это делает, то что он делает? Согрешает. Да не невидаль. Вы никогда такого не делали. Верно? О, ну же. Пора перестать вляпываться во всякую грязь, друзья. О, да. Двигайтесь дальше. Да. Нет. Вы принимаете решение, решение веры, и делайте это точкой молитвы. Я буду благословлять этого мужчину. Я буду благословлять эту женщину. Я буду благословлять ее всякий раз, когда она будет появляться в выпусках новостей. Я буду благословлять его всякий раз, когда буду слышать его имя. Я буду благословлять его. Да, аминь. Что происходит? Могу я это сказать? Думаю, что могу. Аминь. Каждый раз. Когда я благословляю его... Каждый раз. Когда я благословляю ее... Кто-то благословляет меня. Вот это да. Если то, что сказал Иисус, что-то значит... Разве не так, Денис? Я имею в виду, поступайте с другими так, как хотите, чтобы они поступали с вами. Это закон взаимности. То, как вы поступаете с другими, является тем семенем, которое вы сеете. Вы будете пожинать, то же самое. Поэтому... Я должен был прийти к тому моменту, когда я осознал, «Эй, я молюсь за них, и сейчас у Бога есть кто-то, кто молится за меня. Я молюсь за семью этого человека». Если ваша сестра, ваш брат, или ваша мама, или ваш папа являются какими-то политическими деятелями, то какую бы сторону вы ни занимали, есть кто-то, кто говорит о них плохо. И сегодня это больше, чем разговоры. Причиняется боль. Причиняется боль семьям, причиняется боль людям. Выберите для себя пару известных политических деятелей, и каждый раз, когда вы слышите их имя, «О, Бог, я молюсь за Него». Открой глаза его понимания. О Бог, я молюсь за нее. О Господь Иисус, я молюсь. О, помоги ей. Слава Богу, мы куда-то здесь. Продвигаемся. О чем мы говорим? О благословении. Проклятии. Дождитесь, когда мы дойдем до обетования. Да, аминь. Обетование сделает вас богатыми на уровне духа, души, тела. О, аллилуйя! Слава Богу! Ход моей проповеди совсем не такой, каким я ожидал, что он будет. Я не знаю. Да, спасибо тебе, Господь, ты помогаешь мне. Слава Богу! Я хочу показать вам кое-что здесь из 28 главы книги Второзакония, которая начинается с благословения. Но я хочу, чтобы мы сначала посмотрели на проклятие. И в понедельник мы говорили о самой конструкции этого 15 стих. «Если же не будешь слушать, если ты не будешь прислушиваться к глазу Господа Бога твоего, все, что нужно было делать, это прислушиваться. И тогда не будет никакого проклятия. И когда вы где-то все-таки оступались, все, что нужно было сделать, это покаяться. Потому что у Бога не было просто проклятия. У Него было искупление. Да, слава Богу. Его целью не было проклинать вас, а наоборот, искупить вас. Вытащить вас из этого, слава Богу, потому что Он тот, кто принес на эту землю благословение. Итак, если же не будешь слушать и не будешь стараться исполнять все эти заповеди и эти постановления, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклятый будешь в городе, и прокляты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, и любой другой твой плод. И 22 стих. Поразить тебя, Господь, чахлостью, горячкой, лихорадкой и воспалением. И запомните, ему не нужно было приходить в ваш дом и поражать вас. Все, что вам достаточно было делать, это не слушать. И это приходило на вас. Аминь. И. Я хочу разобраться с этим и посмотреть на это под следующим углом. Мы уже опираясь на 61 стих, говорили о том, что всякую болезнь и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен, то есть всякая болезнь и всякая немощь, что бы это ни было, она является частью проклятия. Это было проклятие за нарушение закона. Вы меня сейчас слушаете? Должно было приходить это проклятие. Это был закон. Оно должно было прийти. Оно должно было прийти на всех нас, но Иисус был сделан проклятием. Он был единственным, на кого оно не должно было прийти, но оно на него пришло. Он ни разу не нарушил ни одно постановление, он ни разу этого не сделал. Иисус ни разу ничего не нарушил, но он пришел на эту землю, Ходил по ней, сошел в ад и заплатил за эту цену, чтобы нам с вами не нужно было ее платить. Мы должны были быть прокляты. Он взял это на себя. О, сейчас самое время восклицать и ликовать. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь. Давайте обратимся сейчас книге «Исход». Я хочу, чтобы вы посмотрели на это немного иначе, исходя из 12 главы «Исхода». 11 стих. «Ешьте же его так». Он говорит о пасхальном агнце, «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посухи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской. И заметьте, как именно здесь это сказано. И поражу. И если на этом и остановиться, то складывается впечатление, что Бог пройдет по земле и просто убьет кучу народу. И Поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Итак, что здесь происходит? Бог производит суд. Суд. Это продолжалось, продолжалось, продолжалось и продолжалось до тех пор, пока его народ не возвал к нему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 мимо дверей и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Ага, здесь уже задействован губитель. Губитель, тот, кто приводит в исполнение проклятия. Скажите, губитель. Итак, это важно очень важно. Фактически, если вы будете изучать это, не просто пробегаться по Библии, а действительно вникать и изучать это, то вы увидите, что Бог не привлекал внимание к дьяволу во всем этом, потому что те люди не были рождены свыше. Они бы Последовали за ним, и Бог просто выставил себя в качестве губителя, но это был не он. Понимаете? Малахия, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня», говорит Господь Саваов. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим губителю. Я для вас запрещу ему. И мы знаем, что Иисус полностью разделался с ним. Он забрал у него все, что тот получил от Адама. Адам совершил государственную измену и отдал эту неслыханную власть над этой планетой, он отдал ее дьяволу. Все, что дьявол делал на протяжении всего Первого Завета, он делал это, имея власть Адама. Аминь. Помните, что он сказал Иисусу? Видишь все эти царства? И так далее. Поклонись мне! «И я дам их тебе, ибо они были даны мне, и я даю их, кому захочу». Кто-то может сказать, «Да, но брат Копланд, он лгал. Если бы он лгал, Иисус бы это знал, и это бы не было искушением». Эти царства были его. Кто их ему дал? Адам. Адам. Я хотел, чтобы вы это увидели, что убивал именно Губитель, пожирающий, губитель, не Бог, не Бог. Кто-то должен воскликнуть. По этому поводу можно начать танцевать и ликовать. Слава Богу, аллилуйя! О, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь. Ну же, давайте прославим Его, ну же, давайте прославим Его. О, давайте поклонимся Ему, давайте прославим Его.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 дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой, или чтобы мы могли верой получить то, что пообещал Дух. Аминь. Итак, здесь подключается вот это слово «вера», и мы будем с этим разбираться. Мы говорили о проклятии закона и о том, что это проклятие пришло на землю, когда Адам совершил государственную измену. У него была власть сделать то, что он сделал, но у него не было морального права это делать. Это было его собственное решение. Писание говорит, что его жена была обманута, а он нет. Он прекрасно понимал, что происходило, и ему следовало остановить это, потому что у него была власть над всем, что ползало, над всем, что летало, над всяким животным и над всяким духом. Аминь. У него была полная власть над сатаной. Но он этого не сделал. Адам ее не использовал. Он не использовал саму ту силу, которую дал ему Бог. И поэтому пришло проклятие. Проклятие имеет три составляющие. Духовная смерть. А что такое духовная смерть? Что ж, Бог сказал Адаму, «В тот день, в который ты вкусишь от этого дерева, ты умрешь». И Адам умер. Его тело не упало на землю мертвым, но его тело умерло позже. Именно потому, что в тот день умер его дух. Он стал духовно мертвым человеком. В его духе больше не было природы Божьей. В его духе была природа Преступника и лжеца. Духовное существо, настоящий вы, настоящий человек, это дух. Мы были сотворены в классе Бога. Мы – духовные существа. И мертвый мужчина, мертвая женщина ⁇ это духовное существо. Возьмем Адама. Когда он был сотворен, у него была вера, и он был подобен Богу. Доктор, исправьте меня, если я притягиваю здесь что-то за уши, но я практически уверен, что я этого не делаю. У Бога есть вера, но Он есть любовь. Не у Бога есть любовь, Он... Есть любовь. Точно так же и Адам. Любовь сотворила его. По своему подобию он выглядел как Бог. По своему образу он был как Бог. Аминь. Это означало, что у него была вера. Это означало, что у Него была надежда. Это означало, что у Него была любовь. Он был рожден от самой любви. Бог есть любовь, но также Бог использует свою любовь. И тогда Его любовь становится духовной силой. Аминь. И духовные силы намного могущественнее естественных, физических сил. Адам был самой праведностью Божьей. До того, как он согрешил, он был таким же праведным, как Бог. В человеке не было такой вещи, как неправедность. Сатана уже ее совершил, но он обречен, он не был человеком. Для него нет искупления. Он находится на ангельском уровне. Он не находится на уровне человека. Аминь. Итак, что произошло с верой Адама? 180 градусов. Подождите. Почему мы движемся в этом направлении? Вера стала страхом. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но когда Бог сказал Адам, вместо того, чтобы пришла вера, страх убежал. Вы это видите? Адам больше не был праведностью Божьей. Единственная молитва, которая у него была, это, если он будет послушен Богу, и это вменится ему в праведность, потому что он больше не был праведным. И никто не мог быть до тех пор, пока Иисус не пошел на крест, не сошел в ад, не заплатил цену, не восел по правую руку Отца на высоте, и праведность не сошла на всех, Людей. Другими словами, она доступна каждому, кто ее возьмет. Спасибо тебе, Господь Иисус. Это что-то с вами произведет, друзья. Хотите? Я скажу вам, что это производит и делает. Делает кого-то из никого. Да. Но вот что я хочу, чтобы вы увидели. Я хочу, чтобы вы увидели это моментальное изменение от света к тьме, от праведности к неправедности. Вы можете это видеть. Павел написал церкви в Коринфе и сказал, какое общение у света с тьмой, называя верующего светом, а неверующего тьмой. Аминь. И он перечисляет там целый список. Новое рождение. О, слава Богу. И это то, что я хочу, чтобы вы увидели. Пришло это проклятие, и человеческий дух умер. Полностью умер. И у людей складывается такое представление, что ж, вы берете словарь, читаете определение смерти, и там говорится что-то вроде отсутствия жизни. Это глубоко, не так ли? Я бы сам до такого не додумался. В данном случае мне не нужна была помощь словаря. Но духовная смерть заключается не в этом. Нет, духовная смерть – это просто быть отделенным от Бога. И подумайте об этом следующим образом. Бог и Адам были одним целым. Адам и его жена были одним целым. Соединенные в духе, соединенные с Богом. В тот момент, когда Адам сделал то, что он сделал, он отсоединился, но вы не можете оставаться отсоединенными в человеческом духе, в самом могущественном духовном существе, не считая самого Бога. Сотворенном в классе Бога. Теперь в нем была природа дьявола. Это делает его самым злым существом. Дьявол злой, но у него нет силы проявлять злость так, как это делает человек. Нет ничего злее злого человека. Вы меня слушаете? Итак все изменилось духовная смерть и сейчас я говорю о Проклятии поселилась в духе каждого человека каждого хорошо Проклятие духовная смерть Немощи, болезни, всякая болезнь, всякая язва. Все эти 11 вещей, перечисленные в 28 главе Второзакония. Все проклятие, все это, все оно, все оно. Духовная смерть, болезни и нищета. И нищета включает в себя долги. Когда вы привязаны к взаимодавцу, вместо того, чтобы быть взаимодавцем. Аминь. Итак, что такое, Благословение. Духовная жизнь. Сейчас самое время восклицать и ликовать. Сейчас самое время сказать, да, брат Копланд, благодарение Богу. Духовная жизнь. Я пришел, чтобы вы могли иметь жизнь и иметь ее с избытком. Мои слова, которые я говорю вам, они жизнь. Они Дух, и они Жизнь. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Разве это не проклятие? То, что мы только что перечислили, разве это не проклятие? Это все три составляющие проклятия, не так ли? Я пришел, чтобы вы могли иметь жизнь, какую? Духовную жизнь. И иметь ее с избытком. Слава Богу! Духовная жизнь. Исцеление. и истинное преуспевание. И как только вы упоминаете преуспевание, люди думают о деньгах. Это часть его, но в действительности это низшая часть его. Истинное преуспевание, это данная Богом способность верой принимать всякую нужду, восполненной с избытком на уровне духа, души, тела, финансовом и социальном планах. Слава Богу, весь спектр человеческого существования. О, слава Богу! Аминь. Мы куда-то продвигаемся на этой неделе. Слава! Слава Богу! Итак, мы говорим о том, что, производя суд, и мы видели в Малахи, где Бог сказал, «Эй, я для вас запрещаю пожирающему, я запрещаю губителю. Аминь». Давайте перейдем сейчас в Новый Завет. Давайте посмотрим, что случилось здесь с проклятием. Давайте обратимся к книге «Деяний», и это просто закрывает этот вопрос раз и навсегда. 34 стих. «Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, или праведности, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Другими словами, Иисус постоянно проповедовал следующее слово, пока был здесь на земле. Вы знаете происходившее по всей Иудее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 Девятая глава Матфея. Учил, проповедовал и исцелял. Исцелял кого? Всех, исцеляя всех, угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Бог помазал его. Людей угнетал именно дьявол те люди были угнетаемы дьяволом, а не Богом. Бог не делал никого больным. Иисус никогда не исцелял кого-то, кого Бог сделал больным, потому что Бог никогда не делал никого больным. Ну же, ну же. Что вы говорите? Аминь. Подойдет. Слава Богу. Давайте обратимся к 13 главе Евангелия от Луки. Помните, что устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово. Я даю вам намного больше этого. 13 глава Евангелия от Луки. И давайте прочитаем 11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 Вала своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Послушайте, сию же... Две важные вещи здесь. Дочь Авраамову, которую связал сатана. Кто ее связал? Что это был за дух, который связал ее? 18 лет, кто ее связывал? Сатана. Что с ней произошло? 18 лет назад что-то произошло, и на нее обрушилось проклятие закона. Но никто не проповедовал благословение Авраама. Все проповедовали проклятие закона и проповедовали ту часть, которая касалась осуждения, а не ту часть, которая касалась благословения. Иисус пришел и проповедовал благословение Авраама, Послушайте, что он сказал. Послушайте, что он сказал. Он не делал акцент на проклятии. Иисус сказал, не надлежало ли освободить эту женщину, поскольку она дочь Авраама. Эта женщина благословлена. У нее не должно этого быть. На ней должны пребывать благословения. Она должна проявлять благословение, а не проклятие. Иисус сказал, «Женщина, подойди сюда, ты освобождаешься от недуга твоего». И затем он возложил на нее свои руки. Что произошло с дьяволом? Он убрался. Убрался. Она соприкоснулась с благословением. Оно всегда принадлежало ей. Оно всегда принадлежало ей. Женщина, страдавшая кровотечением. Двенадцать лет – это проклятие, это болезнь, как назвал ее Иисус. Двенадцать лет – все это время – все это время благословение принадлежало ей. Разве это не что-то? Но она ничего не слышала о благословении до тех пор, пока не услышала об Иисусе. Мы знаем, что она услышала то, о чем он проповедовал, потому что пришла вера. Мы знаем, что это было Слово Божье. Она услышала не просто какие-то слухи, она услышала Слово Божье. Она услышала Слово прощения, потому что вера не работает в непрощающем сердце. Она простила всех тех врачей и всех остальных, кто все эти 12 лет заставлял ее страдать. Она лишилась всего, что у нее было, вероятно, лишилась многих друзей. О, ее жизнь изменилась, слава Богу, она, наконец сказала, «С меня хватит, если я только смогу прикоснуться к краю одежды Иисуса, если я только прикоснусь к Его одежде, я выберусь из этого». Почему? По улице идет благословение Господне, и я получу его. Оно мое, и я выйду на эту дорогу и получу его. Оно принадлежало ей. Оно принадлежит вам, и оно принадлежит мне. Самое время воскликнуть сейчас. Да.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 Христос, помазанный, искупил нас от проклятия закона. Итак, мы видим проклятие. «Сделавшись за нас клятвою, или проклятием, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение... Итак, есть благословение Авраамова через Христа Иисуса, распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного или получить то, что пообещал Дух, и получить это верой. И мы говорили о том, что проклятие имеет три составляющие. Духовная смерть — это сфера, которая... Что ж, все, все, что является духовным. Поскольку в духовные вещи нужно верить до того, как вы сможете их увидеть. И с тех пор, как на людей пришло проклятие, Естественный человеческий путь — это быть контролируемыми естественной физической жизнью. Большинство людей на Земле — это тело, разум, и они ничего не знают о том, что они дух или даже не знают, что такое дух, считая это какой-то фантазией или призраком, привидением, и потом некоторые из них лезут туда и играют с этим. Есть те, кто являются разумом, телом и духом, и есть те, которые согласны тому, что Библия говорит в 1 Фессалоникийцам 5.23, чтобы вы могли быть сделаны целостными на уровне духа, души и тела. Это правильный порядок, духовный человек, вы. Апостол Павел сказал, я усмиряю мое тело. Я делаю это. В истинном понимании Слова Божьего, мы с вами, мы дух, у нас есть душа, и мы живем в этом физическом теле. Я хотел бы немного на этом остановиться. Если бы я смог выйти из моего тела, то мой внутренний человек, я, вы не можете меня видеть, а я не могу видеть вас. Я вижу ваше физическое тело, лишь какую-то его часть. Почему? Потому что есть одежда на вашем теле, которая является одеждой для вашего духа. И этот дух... Давайте задумаемся об этом. Если бы я мог выйти из моего физического тела, вы смогли бы увидеть меня стоящим здесь, а мое тело стоящим здесь. Вы будете видеть это... 85-летнее тело и то, как оно за 85 лет износилось. Я не выгляжу так, как я когда-то выглядел. Я сейчас выгляжу намного лучше, чем раньше, особенно по сравнению с тем, когда я весил на 45 килограмм больше. Я хочу вам кое-что сказать. Этот толстяк никогда не вернется. Я могу сказать вам это прямо сейчас. В любом случае, вы будете видеть это тело. И рядом вы увидите меня... Где-то в возрасте лет 28. Потому что вы обновляетесь изо дня в день. А ваше тело изо дня в день умирает. И есть много всего, что мы можем по этому поводу делать. Аминь. В Писании много говорится о том, что мы можем по этому поводу делать. Но я хотел указать на то, что если бы это произошло, если бы я вышел из моего физического тела, мое физическое тело просто бы упало на пол, потому что жизненная сила, духовные силы, которые поддерживают это тело живым, исходит из меня, исходит из моего духовного существа. Та же самая базовая вещь происходит с человеком, который «не был рожден свыше» или «не был рожден от Слова Божьего, которое является нетленным семенем, который не стал новым творением». Древнее прошло. И мы знаем, что прошло. До этого в духовном существе не было праведности, не было веры. В нем есть естественная человеческая вера, но не было веры Божьей. Давайте скажем это так. Помните, в четвертой главе книги притчи говорится «Со всем усердием защищай свое сердце, потому что из него текут силы жизни, источники жизни». Это жизненная сила, которая исходит из духовного существа, изнутри, изнутри этого Духа, вас, духовного существа, которое живет в теле. Смотрите на это как на источник. В нерожденном свыше ветхом творении. Давайте сделаем это следующим образом. Спасибо тебе, Господь. До того, как вы родились свыше, до того, как вы стали новым творением, этот источник производил страх, а не веру. Я говорю о духовной силе веры. Не о естественной человеческой вере, а о духовной силе веры. Там не было веры Божьей. Он производил страх. Поэтому все духовные силы внутри этого духовного существа были не Божьими. И человек может быть очень, очень религиозным и быть хорошим человеком, но он так никогда и не был изменен. Итак, что происходит, когда вы это делаете? Это не духовное развитие, это развитие души. Это умственное развитие. Это развитие разума, воли и эмоций, или контроль над ними. И есть люди, которые контролируют страх, и у них... Неплохо это получается. Был один человек, я думаю, это было удивительно. И он рассказывал другому человеку, который писал об авиации, как он пришел в авиацию. Он заканчивал свою карьеру в коммерческой авиации. Он много налетал, тысячи и тысячи. Часов. И он заканчивал свою карьеру, и у него спросили, как он начал летать. Он сказал, что ж, я просто боялся, я буквально цепенел от страха. Я подумал, что ж, может быть, когда я научусь пилотировать самолет, я избавлюсь от этого. И у него спросили, и что произошло? Он ответил, что ж. Я по-прежнему боялся летать. И я просто продолжал узнавать и учиться определенным вещам, и я называю это взять власть над страхом. Конечно же, тот человек этого не говорил, но вы просто продолжаете работать над этим и продолжаете понимать это больше, больше и больше. И у него спросили, что ж, вы победили этот страх? Он ответил, честно говоря, нет. Но это уже не пугает меня так, как пугало раньше. Итак, задумайтесь об этом. Подумайте о ком-то, у кого действительно опасная работа. Подумайте о ковбое, выступающем на Родео, наездник-чемпион, который имеет дело с быком. Я имею в виду, что он является человеком, который взбирается на спину очень-очень злого животного. Я к этому быку и близко не хочу подходить, а тем более ездить на нем. Я не собираюсь этого делать. А он таким образом зарабатывает на жизнь. И его это не пугает. Почему? Он справился с этим страхом. Но страх никуда не ушел. После выступления он садится в свою машину и едет на следующее Родео. И все это время дико беспокоится о своих финансах, о своей семье, и он боится того, что происходит, и так далее. Что? Он просто справился со страхом, но он ничего не сделал для того, чтобы избавиться от него. Он даже не знает, что от него можно избавиться. И некоторые из вас сидят здесь и спрашивают, вы хотите сказать, что от него можно избавиться? Можно, если вы верите Библии. Потому что, понимаете, этот страх — это духовная вещь, это духовная сила. Достигшая совершенства любовь изгоняет его. Она не справляется с ним, а изгоняет его. Вы можете стоять там с трясущимися коленями, и страх делает все возможное, чтобы просто разрушить всю вашу жизнь, что бы это ни было. И ваш разум просто идет в разнос. Ваше сердце вот-вот выскочит у вас из груди, но вы просто говорите, «Я отказываюсь бояться во имя Господа Иисуса Христа из Назарета». Ты, дух страха, убери от меня свои руки. Я рожденный свыше новое творение. Благодарение Богу во мне есть Любовь Божья. Мой Бог любит меня, и Он не позволит, чтобы это продолжалось, поэтому я не позволяю этому продолжаться. Замолчи и убирайся вон. И вы увидите, что происходит. Почему? Любой страх, который переживает любой рожденный свыше верующий, не приходит изнутри. Ты с этим согласен, Спенсер? Этот страх не приходит изнутри, он приходит снаружи. И если у вас есть страх, вы вложили его туда, говоря слова страха, но вы вкладываете его в свою душу. Вы не вкладываете его в свой дух. Ну же, в чем здесь дело? Говоря, вы производите много страха, и особенно, если вы никогда целенаправленно не используете свою веру. Вы практикуете страх до тех пор, пока что не доводите его до совершенства, и он просто есть там. Дьявол постоянно крутится поблизости, постоянно. И вы уже слышали, как я раньше об этом рассказывал. Когда у нашей внучки Линси, когда ей было 11 лет, диагностировали минингит, и инфекционист сказал Келли, что Линси не доживет до утра. И Келли сказала мне, папа, говорю тебе, это было что-то настолько темное. Оно просто сошло на меня. Я никогда в своей жизни не чувствовала себя настолько беспомощной. И в тот момент она могла бы подчиниться этому, Келли могла бы подчиниться и уступить этому, и если бы она не знала, что такое вера и как она работает, если бы она подчинилась и уступила этому, Линси бы умерла она отправилась бы прямо на небеса и сегодня бы ждала нас там. Вместо того, чтобы выйти замуж за прекрасного молодого врача. И я получил такое удовольствие, когда сочетал их. Большое вам спасибо. Аминь. Но что произошло? Когда Келли получила это известие, она не смирилась с ним, она не начала плакать, «О, Бог, почему, почему на меня это пришло?» И мы это уже прошли. Забудьте об этом. Занимайтесь здесь делом. Не позволяйте этому духу страха подключаться к этому. Это не то, кем вы являетесь. Это то, кем вы были до того, как родились выше. Келли подошла к своей старшей сестре Терри. Терри сказала, что в ее глазах горел огонь. Келли сказала, «Я отказываюсь бояться». И как только она это сказала, она рассказывала она мне потом, «Папа, эта тьма просто...» Она просто улетела, как испуганная птица. Я почувствовала, как это было чем-то настолько темным, настолько тяжелым, настолько злым и смертельным. Но как только она сказала своими устами, «Я отказываюсь бояться», что она сделала, когда сказала это? То, что написано в Иакова 4, 7. Она подчинилась Богу, противостала дьяволу, и он убежал. И вместо того, чтобы умереть до рассвета, Линси была до рассвета исцелена. Ну же! Ну же! Говорю вам, благословение взялось за дело и поставило это проклятие на его место, а именно под ее ноги. Обновляйте свой разум в отношении этого разделения духа, души и тела. Обновляйте свой разум в отношении этого и начинайте думать о себе не как о теле и не как о разуме, но вы новое творение с душой, в теле. Аллилуйя. И у вас есть огромная власть. Власть, которая у нас с вами есть благодаря имени Иисуса. Она просто ошеломляющая. И это часть... Обетование. О, слава, слава, слава, слава. Ну же, ну нуже, ну, ну же, Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Когда это слово попало в сердце Алана, он родился свыше, и эта пустота внутри него была заполнена. Он изменился изнутри наружу, и он начал видеть и переживать все благословение Господне вокруг него. Сегодня они с женой являются пастрами в Риге, в Латвии. И сила Божья проявляется в их церкви через чудеса и знамения. Задумайтесь об этом. Все благодаря семени того слова. Вспомните, что сказал сегодня Кеннет Копленд. Как у рожденного свыше верующего, у вас есть огромная власть благодаря имени Иисуса, которая является частью этого обетования. Поэтому ожидайте, что Слово Божье будет приносить жизнь каждому вокруг вас. Понимаете? Аллах начал ожидать этого. Мы можем ожидать этого. Это ваше время, чтобы встретиться лицом к лицу с нашим Иисусом и переживать Его присутствие, и принять ту жизнь, которая у Него для вас есть. Пусть это свидетельство вдохновит вас и будет семенем в вашем сердце, чтобы смотреть на Него и знать, что у Него есть замечательный план для вашей жизни. Знаете, сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» — день пожертвований. И именно поэтому я упомянула семя, поскольку Слово Божье говорит, «Все Царство Божье подобно тому, как если человек посеет семя, и это семя всходит. Даже самое маленькое горчичное семя всходит и становится большим». То одно слово, которое услышал Папа Алана, стало его исцелением. То одно слово, которое получил Алан, стало исцелением других людей я хочу вдохновить вас сегодня. Я часто это слышу. Знаете, мы говорим о партнерстве с миссией Коннота -Копланда. И я слышу, как люди говорят, «Ну, я не могу быть партнером, потому что у меня недостаточно денег». Или «Я живу на фиксированный доход». Что ж, хочу сказать вам, что ему не нужно было быть исцеленным, чтобы прийти к Богу и получить исцеление. Вам не обязательно быть богатыми, чтобы приходить к Богу с тем малым, что у вас есть. Именно так Бог все это и сделал. Он не просил у вас больше того, что у вас было. Поэтому приносите то малое, что у вас есть. Не пренебрегайте лептой вдовы. Не пренебрегайте малым. Сейте это с верой в служение. Иисус ответственен за то, чтобы заставить это расти. Я хочу поблагодарить вас, партнеры, за все, что вы делаете, чтобы такие люди, как Алан, могли смотреть эту передачу по всему миру. А я, Кэйли Копланд, напоминаю вам сегодня, что Иисус — Господь.